Всем доброго времени суток, друзья. Сразу хочу попросить прощения за свое отсутствие. Я достаточно продолжительное время не пилил ролики на YouTube. Это связано с тем, что я погрузился в фотографию, тем более это дело стало приносить мне неплохой доход. А под Новый год заказы стали расти особенно активно. Ну что ж, 2020 год подходит к концу. Настало время вспомнить, что же со мной и со всеми нами происходило в этом году и подвести некоторые итоги. Никто даже не поспорит со мной в том, что 2020 год запечатлеется в нашей памяти как год коронавируса. Этот злосчастный ковид перевернул жизни многих людей, а кто-то, к сожалению, даже не пережил эту болезнь. Однозначно можно сказать то, что никого эта проблема не обошла стороной. Она коснулась действительно всех. В связи с пандемией и введенной вслед за ней самоизоляцией потерпели крах множества бизнесов. Некоторые сферы, не пережив пандемию, закрылись полностью, другие же, пытаясь как-то барахтаться, перешли на удаленку. На удаленку также перешло и обучение. И теперь я точно могу сказать, что из-за этого ковида наше стремление к тотальному онлайну в будущем ускорилось просто в разы. Также уходящий год запомнился многим гражданам России как год голосования за поправки в Конституцию. Ну точнее, голосование против. Лично я даже не знаю, кто голосовал за. Поэтому весьма очевидно, откуда взялись эти мифические 80%. И что забавно, наше государство не остановил даже карантин. Жителей России буквально заставили приходить на избирательные участки, рискуя своим здоровьем. Конец лета 20 года ознаменовался протестами в Белоруссии. Очевидно, что белорусы в большинстве своем ненавидят режим тамошнего диктатора. Протесты вроде бы как проходят в Белоруссии до сих пор, но мне совершенно непонятно, к чему они в итоге пришли и сколько это будет продолжаться. А в России на фоне всего этого началась атака на оппозиционеров. В конце лета-начало осени сначала был избит блогер Егор Жуков, затем отравили Алексея Навального, а после поступила новость о смерти Максима Тисака Марцинкевича, которая прошла при довольно-таки непонятных обстоятельствах. Ну ладно, что мы все о политике, давайте поговорим о личном. С апреля 2020 года я полностью ушел на удаленку и нахожусь на ней до сих пор, вследствие чего мне урезали оклад, потому что наш бизнес, связанный с учебными заведениями, мягко сказать, еле держится на плаву. Ну и в связи с тем, что я ушел на удаленку, я стал искать новые источники доходов. Деньги, которые я откладывал на продвижение своих каналов на YouTube, пришлось потратить на более необходимые вещи. Однако финансовые затруднения не помешали мне сменить смартфон. Этот видос сейчас я снимаю на него и вообще в будущем сделаю полноценный обзор моего нового смартфона. Попробуйте догадаться, что я купил. И еще что касается техники и гаджетов, я наконец-то с семерки перешел на десятку. Но на самом деле я так мучаюсь сейчас с этой десяткой, что даже немножко жалею. Но с другой стороны, без десятки я бы уже не смог играть во многие современные игры. За 20 год я сильно продвинулся в творчестве и фотографии, и на данный момент у меня полно контента для инсты, снятого как для меня, так и снятого мной с моделями. Также в год пандемии я создал активно развивающееся сообщество блогеров, фотографов, моделей, в общем, всех тех, кому интересен визуал. Пока что это местное сообщество для Красноярска, и оно функционирует в виде чата. Как с этим сообществом, так и без него у меня было множество творческих походов, поездок и вылазок. По своей давней старой традиции раз в 8 лет ходить на красноярские столбы я опять побывал в этом замечательном месте. Да, довольно странно, что я хожу туда так редко. Весной-летом года самоизоляции я также неплохо продвинулся в спорте. В частности, поставил новый рекорд по подтягиваниям на перекладине. И к концу лета уже был способен выполнить норматив ВДВ. Однако сейчас, к сожалению, со спортом, увы, идет спад. Я обленился и практически ничего не делаю. Также за двадцатый год я, к сожалению, стал меньше читать и заниматься духовной практикой. И если что-то и читаю, то в основном перечитываю те книжки, которые я читал лет 10 тому назад. Окей, а теперь давайте вспомним, какие пожелания были у меня в конце прошлого года и поймем, что из этого сбылось, а что нет. Сначала то, что не удалось с прошлых пожеланий. В моих планах стоит возобновление регулярных медитаций, а также практика осознанных сновидений. На медитации я, увы, снова забил. В 2К19 году я планирую меньше читать, но больше смотреть фильмов. Как минимум по одному фильму в неделю. Также у меня пролет с просмотром фильмов. И что забавно, до пандемии я старался регулярно смотреть по одному-двум фильмам в неделю. Сейчас практически ничего не смотрю. Но что же все-таки удалось осуществить с моих прошлых пожеланий? Что касается творчества, то разумеется я планирую продвигаться как фотограф.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 возрос мой заработок фотографа. На втором канале Двачую в грядущем году я планирую добрать тысячу подписчиков и, наконец-таки, подключить монетизацию. Набрал первую тысячу на канале Двачую и подключил монетизацию, но в настоящее время этот канал уже успел затухнуть, потому что я не выпускаю новые ролики на него. И вообще, в ближайшее время я планирую переделать этот канал. Следите за обновлениями. Разумеется, цель к будущему лету еще улучшить свою физическую форму. Также я достаточно неплохо улучшил свою спортивную форму. Что же происходит в моей жизни сейчас? На протяжении всего 2к 20 я активно прокачивался в творчестве и развитии своего тела. И поэтому сейчас я чувствую себя буквально выжатым как лимон. К концу этого года у меня совершенно нет ни энергии ни желания делать что-либо. Я думаю вы и сами это могли заметить по отсутствию роликов на моем основном канале, да и на втором тоже. Книги и фильмы, увы, уже не приносят мне столько удовольствия, сколько приносили раньше. Сейчас я решил, что мне необходима перезагрузка, как в духовном, так и в творческом плане. Я буду стараться очистить свою жизнь от ненужного информационного фона и пытаться реорганизовать все свои проекты, которыми занимаюсь на данный момент. Поэтому следите за обновлениями, как на моем YouTube канале, так и на моей странице в Instagram. Новый сезон не за горами, и поверьте, дальше будет только интереснее. Давно не смотрю сериалы. Крайнее из сериалов то, что посмотрел, это были нашумевшие пацаны. Ну а из кино, кстати, недавно пересмотрел Гарри Поттера. В кинотеатрах, по понятным причинам, последнее время почти ничего интересного не показывают. Крайний сеанс, на котором я был, это знаменитый довод Нолана. Такое уж точно не мог пропустить. Что касаемо компьютерных игр, то я сейчас активно затянут в киберпанк, также не забываю поигрывать в Marvel's Avengers, свою любимую GTA 5, ну а еще я начал играть в демо-версию Mount and Blade 2, наконец-то. Теперь поговорим о моих планах на грядущий 2021 год. Да на самом деле от 21 года я практически ничего не жду. Неизвестно, когда закончится эта пандемия и жизнь снова вернется в нормальное русло. Пожалуй, единственное, чего я жду от 21 года, это конца этой чертовой пандемии. Из кинофильмов даже особо ничего не жду. Нет особых надежд ни на DC, ни на Marvel. В ближайшее время, мне кажется, они ничем таким не удивят. Единственное, на что я возлагаю надежды, это, возможно, на сериалы от Marvel. Чувствую, что они окажутся даже лучше, чем анонсированные в этом году фильмы. Ну и также жду режиссерскую версию Лиги Справедливости от Зака Снайдера. Поговорим о компьютерных играх. Все, чего я ожидаю к 2021 году, выходит с циферкой 6. Это и Far Cry 6, и GTA 6, и Древние Свитки 6. Far Cry уже был анонсирован, а вот с двумя последними играми, к сожалению, так ничего не известно. Но мы будем надеяться... И также я жду более исчерпывающей информации по новой части Mass Effect. Окей, ребята, спасибо, что досмотрели мой итоговый ролик до конца. И спасибо всем тем, кто остается на моем канале, несмотря на мое долгое отсутствие. Спасибо вам за доверие, оставайтесь со мной дальше. Впереди много нового и интересного. Всех с грядущими праздниками, пока-пока и оставайтесь на позитиве. Ну и напоследок, как всегда, мои фото с уходящего года и скриншот рабочего стола.